Я троих убил, он пятерых, короче, дронами, прям чисто вдвоем жили и все, Да плохо. Да, вот я говорю, с чуваком катаем, тоже бывает хули, либо всю команду выносим, либо шестерых выносим, хули. Мы вот вместе катаемся, нахуй, вот. 1300, 1400, 1500 ОМ примерно, Он ну, где-то в этом районе, там хули в основном малолетки катается нахуй. все вот едем, катаемся, хули, бензин фарш, блядь. Судым-судым, блядь, а сейчас хуяк он пропал, я сижу, хули, как дурак, один играю, блядь. Yeah. Ни туда, ни сюда, нахуй. Я сегодня за ночь столько людей поменял, пиздец. Чуваки вроде добавляются, друзья, 5-6 человек убью, они а добавляются, друзья. 2-3 боя с играми, они такие, ну ладно, я пошел и пиздец, нахуй. <laughs> Смысл, yeah. блядь. Вот, на мне, есть, на мне, на мне. Надо вдвоем кататься просто близко. Где-то. Вот, да, вот так вот. Тут дроны разносят. Близко, близко не подъезжай, главное, слишком. Ой-ой-ой. Так дрона сбили от нас здесь. Ну все, бас берем тогда хуй. Да. Бля, в чём минус ботов, они, сука, сразу, блядь, без задней мысли, дронов сбивают, нахуй, это пиздец, они даже не целятся, нахуй. Особенно, когда они съебываются они сразу дронов сбивают, вообще похуй. Хоть они зигзагом едут даже, блядь. Ну, главное выжить и выривать, просто захватом, хоть и захватом. Ну да, конечно, Под особенно, если будет. еще бочки стоят, бензин халявный, это. Да. Ты чё, сам откуда? Да я сама. А, -а, -а так недалеко хули. А ты откуда? Я Суфы, Уфы, Башкирия. А -а -а. Я служились тоже с Уфы. В генометке был. А -а -а. Чё у вас там с погодой, кстати? У нас когда. А, у нас полно да такой гром страшно. был, блядь, по-моему, первый раз жизни нахуй. Там так ебашило на улице, блядь. У меня аж окна нахуй, треску. Тряслись нахуй. Не, у нас нормально. Пока не был. Ты где? Сейчас. Давай ко мне даже. сзади буду. я надо надо А то я М -м? взял на кушку, поставил, неудобно поворачивать, ездить. Надо на альт поставить, удобнее будет. Так тут двое, он. Вот этого с пушкой разбираем, вот этого. Хрен, там еще сейчас приедет. У меня дроны, блять, сдохли уже, пиздец. Вон, на мне, на мне, он. Смотри на тебя, он И Ебать, дронов нет, да ну нахуй. Пиздец. Я сегодня двоих дронов поехал. улучшил, нахуй Заебался мучиться, бля Я-то? Нет, я заебался мучиться Своих двоих дронов улучшил, бля а, -а, а, вот я тоже хочу один улучшил Какой-то бонус есть Ну с улучшением мне повезло, снимаю. короче Повезло? Ага, как раз то, что мне надо Они дольше живут, короче Ну сейчас в меню выйдем Я просто не помню, что именно там они дают а чё ты кабину поставишь, как у меня? Другую. А нет. Она быстрее, потому что... Намного быстрее. Вот там больше И очков М будет. 8 очков также. Блять, если бы меня перевернули бы, я их обоих бы положил бы, сука. Может, у тебя же эта кабина 7 очков даёт, да? А я ХЗ, это вообще не мой крафт. Это крафт ага. чувака, короче. Который, кстати, сейчас в сети. Надо его тоже добавить. Он тоже на дронах ездит, короче. Это его, этот, его крафт. Давай я свой крафт скину лучше. Он получше будет, поверь. Ну давай, вот попробуй, если, если есть, сделаю хули. Да у тебя все есть, в принципе. Вот если кабина такая только есть. Сейчас я выложу. Спринт, ли, или спирит? Да, вроде он. Сейчас скажу тебе. Типа. Да это там скопировали, как там, я видел то, что чуваки делятся этими чертежами Да-да-да, вот Короче, называется дрон 777 По-английски На выставку выложил Окей, ща, погоди, я сейчас что-нибудь удалю. Дрон 777. Вот как у меня ник, только три смерти Да-да-да, я нашел, я сейчас что-нибудь удалю. Белый вот нашел. Да прям такой же ставь. Там ничего лишнего нет. Потому что вот эти даже, которые сбоку ставлены. Вот. Слушай, а ты говоришь, у тебя друг сейчас на дронах. Давай я тебя лидером поставлю тогда. И ты добавишь его. Давай, сейчас от тебя все зависит. Сейчас попробую добавить его. Угу. Да, а пришел еще ну у него слушай машина не на дронах стоит он пушка до да, прицел Ты сейчас кому ну вот тебе говорю у него говорю там пушка и прицел, он стоит машина в гараже сейчас стоит у него а ну может у него там сохранен или еще что вот он написал типа ща а -а -а. Ага. Угу. Напиши только, что с дронами КТ. Чисто. И все А ты что там, поубирал что-то лишнее или что? Да да нет, я просто кабину поменял, хули, и всё. Да нет, лучше это оставь, поверь. Нет, да... я поставил кабину, как у тебя, по-моему, нет? Не знаю, спринтер называется. Да-да-да-да-да-да. Ты же скопировал меня, чертёшь весь, да? Там два бака стоят так же. Все, да, что, да, на... да, все твое стоит А то у тебя что-то это Ща, погоди, стой Да, он готов, кстати Я Тоже готов А у него связь есть вообще? Сейчас я ему написал. Ты тут? Да, короче, все, я поставил твой крафт. Я, короче, сохранил сохранил, сохранил а загрузить не загрузил, короче. А -а -а. Ты ему объясни по счет дискорда, бля, братан, я просто вообще древний, Нет. реально, по счет дискорда. Я вот только сегодня, спустя сколько лет, как его выпустили, я только его сегодня добавил, нахуй. За Зарегистрировался. Я вообще не ебу куда там нажимать, блядь. А ты с ним по связи уже играл? Не, братан, я еще не играл. Мы хотели поиграть, но что-то как-то у нас ну не было. Ну ладно, похо, давай в бой закатываем. Это тоже надолго будет, походу. Он вообще молчит. что не будет. Пох. Ч у него за крафт, интересно. А, у него тоже троны. Есть. Так, все, погнали. Не, на противника не поедем, у нас танковать некому. По сути, втроем, если будем держаться рядом, всех убывать будем. Да-да-да. Нет. Да, да. Я так со своими чуваками играл, но, блядь, я говорю, они, сука, все пропали, блядь. Один еще удалился, хули. Вот видишь, он медленно, сзади, сзади. Все, выставляем. Давай, выпускай, выпускай. Ему пизда будет еще, ничего не успеет сделать. Да. Поехали-ка, у меня идея такая. С их базы заедем, сейчас они там ожидать не будут, наверное, вряд ли. Если рядом дронов никого обновить. нету, то сразу отключай дронов. Чтобы сразу да я уже... Это я знаю. Нет, стой, ты откатил же. Тут за трубовиком, блять. Не сближайся. Сука. Пять секунд. Дендрон есть уже. Так, надо добивать его, нахуй. Ага, все добили. Есть. Ну все, на заход надо ехать, а то приедем. Бля, меня карта бесит, который бля, три базы это пиздец. Да, тоже. Там блядь. пиздец за ждать, за место нахуй. А так как три базы Там... нахуй, не знаешь куда ехать, блядь. На мой взгляд, больше от тиммейтов зависит, чтобы в ней выиграть. Надо захватывать нас. Нам, у них уже одна, потому что есть. Победа. Победа, охрень. Так. Стой, я сейчас этот... Блять, я выпал, слушай. Так. Так, запись идет Сейчас я оба добавлю. А, ладно, я, короче, кнопочку поменяю. Как раз да -да. вы пока там мутите, короче. Сейчас. Меня слышно да да да во все нормально кнопку я поменял короче так. ладно я пока в толчок схожу угу. Че, нормально все, нет? Алло алё алло, маллю. короче пытаемся настроить связь но вот что-то пока как-то не выходит У нас такая гроза была, блядь, пиздец. Что закрыта форточка, что, блядь, открыта, нахуй, а диху дует, блядь. В итоге продуло нахуй. Горло болит. Насопырка забита на. Горло горит. Ну, невозможно. Пиздец, просто странно я запустил получает а я получаю доснимаю снимаю видео и как ни странно у меня игра не лагает я прям в шоке блин, вы здесь нет Они там походу что-то мультик да стой ты блять а хуй путал ебаный блять шкасами стой ты зрела вот ну, все попал в то Тут нет. Алло мал. Вы тут, блядь. Не туда нажал, блядь. Вы тут, нет? Да, блядь, что за бред? Алло Алло, алло А чё, кто-то отключился, что ли, чё? Я смотрю что то И позвонил, потому что, и тот, того не было, вот Он группу же сделал, блядь ты, ты, Тебя там не слышно было? Ёбаный врод, я как дурак, нахуй, все это время с собой разговаривал, что ли? Не знаю, не слышно было Ты куда уехал? За нами должен был ехать он еще один, блять, сука. Это усняли, блять? Пизда мне надо. Пизда. Блядь. Пиздец, да. запутался. Блядь. Напиши ему, чтобы он позвонил нам опять двоим. Напиши в игре, пусть позвонит нам Ты там микрофон ли, чё, блять, выключил, наверное? Пишет как? Пиздец, блядь Всё, погоди А ты можешь ему позвонить и меня добавить? Или чё там, нельзя такую хуйню сделать? Человек, конечно, заебись, но он кончается. Бля, мы так получим, блядь, полгода и ребенок. Марс. Терпеть не могу это имя, блядь. Марс. Как его добавить-то это? Здесь я древний сука. Ох, типа, только алё, вчера алё, скачал. О, все, погнали уже в бой. Все, настроен? Да. Да. Давай, давай, давай. Все. Аллилуйя. Что, так же ждем, четвером едем. Скорее всего, по этой ЖДшки поедем. Кто а Сейчас ждем мясо, куда мясо поедет, в основном давай с толпой поедем. что куда не поеду, туда мы поедем. Поехали в город. Тут так только да. двое, блядь. Хули, если я только WhatsApp тут то только в декабре освоил, когда, блядь, интернет себе на телефон подключил. По а мать. про дискорд я вообще не мать. в курсе, если мать. честно, блядь. Слушайте, тут, ну, короче, на меня нападает один дробовиков. Давай, а нахуя туда уехал? О, еще На, еще надо втроем понимаешь так не надо разъезжаться вон еще один того же ну отсюда, да. да да да все поехали О, вон в середину Тут еще он именно вот. в этой карте лучше с этой стороны ехать здесь легко за поездом Куда? да я имею ввиду если мы сейчас втроем будем везде ехать нам и прикрытие не надо понимаешь 30 в 6 дронов и У меня вс, КД Ты мне, блять, ступишь. А! -а, -а. Ну, не добиты. Уезжай, главное живи, бензин, фарм и все вс. Мне больше украсть, знаешь, Когда вчера с ученой скинул На, Кого чрт? Я, я Марселев вчера, со скинул Я, там, короче, там. дорогу не увидел, есть же карта, где можно упасть. Ну я, а я просто... В итоге в него по... въебался он взял, повернул и меня скинул, короче. Нет, вот, кстати, самое да. смешное, я не поворачивал, я просто вперед ехал, а там все уже и уже было, и ты просто туда свалился. Да похуй, что? Ну, тебя да. зато теперь взял карту, тут, что там свалиться можно. Вон едет с ЖД с правой стороны. 10... У меня КД план. 10 секунд. И у меня дроны кончатся. У меня сейчас начнутся. Ну да все не пойд сюда. А у, у меня вот. еще дроны на в бой. бой нажимай, прям сразу в бой. А, Время подожди, чтобы... стой. Я ж тебе сказать хотел. чего у меня с дронами, какие улучшения-то, блядь. Да это похуй, давай в бой, потом. Да, блядь, у меня вот. Я вот как военнослужащий по контракту, у меня, блядь, времени вот очень мало, поверь. А, я понял, понял, извини. Слушай, можно мне, можешь мне дает объяснить, дает что такое путь. скорость активации плюс 20%? Я вот это я пытался в интернете... Быстрее! Продать. Нихуя не понимаю. Перезаряжается помню. быстрее. А, у меня Дров. у одного дрона скорость активации плюс 20%, а у другого дальность выстрела. А у обоих одинаковая прочность и время работы по 10%. Это самое нужное, то, что нужно для дрома. готов. Кто там не нашел? Двадцать 23. Я просто на рынке шалазил свои продавал по буги. Я, блядь, с горем пополам сделал нахуй этот, блядь, пламен нахуй. Но ну, чтобы с ним нормально поиграть, надо еще как минимум три штуки, блядь, сделать. Давай без мата. Сарян, сорян. Да, сорян. Да. У тебя там мамка, что ли? Рядом бабушка стоит. А, -а, -а окей. А ты не через наушники, что ли? Все, Нет. ждем. Стой, стой, куда ты ломанулся, Ждем. Сейчас okay. кипишь, уж будет этот, залетим просто. Опа, втроем едем. Пусть они сейчас сосутся. А, я, я все Марсель будет сзади, а то опять упадет куда-нибудь. Мне главное успеть. Поехали он сверху, разберем. Поехали он вот сверху. Там один едет тоже. Блять, рано Тут включил. Мафия. Блин, мать мне мешает. Толстый, блять. Все, есть мед, мед, Активируйте и все. И там ты ничего не пьешь. Ты главное активируй, все, они пока на них отвлекаются. Главное близко не стоим. Это хоть пятеро похуй, блять. Главное близко нам стоит Тут кажи, Больше там. половина команды было. Тут их порядок пять или человек. Все, он когда стоит, А, блин, меня сейчас прибьют кошки. А, у меня дрон кончился да да сваливай сваливай вот откуда приезжали, туда сваливать если дроны, нет захват базы идет спрыгивать надо на это заезжать ну и куда ты не толкаешь вам легко говорить у меня всего 55 кп осталось просто базу бери живи просто и все вон там да. вот слева что тра нафиг? Приклеи друг другу. Поникли, чем быстрее загасим, чем быстрее игра закончится. Да ты лучше живи у тебя, чтобы эти были бензин. Молодец, да, топ. Ну, Я с -то один минимум два к могу на фарме. У меня нет столько времени, чтобы здесь <смех> Все, в бой сразу нажимай. У тебя как выходные что в городе служишь? как в городе? В роще называется. Военные города. Да откуда у меня, блядь, эта неделя выпала в первый выходной за не с боли, 6 недель, у меня больше месяца не было выходного, блядь. Чего там вообще в армию происходит А ты не служил? А, я просил, меня не взяли, нахуй, нихуя. Да скажет, так нужен. Во-первых, сказали, у нас и так дохуя много народу, а во-вторых, у меня, короче, проблема с челюстью. Они побоялись, что дедовщина, короче, слишком сильно барагойсь будет, и, короче, я останусь без пластинки, короче. Да нет, сейчас такой хуйня. Ну и месиво. Самое смешное, они друг на друга зачем-то залазивают. Сзади, сзади нас. С нашей стороны он стоит, тогда его грешаним. Завалим на а толпой нет. просто уезжаем. А вот он, он одном. вот он, он Дроны закончились. Просто. Их тут двое. Отъезжай, отъезжай. Вот. Втроем собираемся в середине. Вс ⁇ откат больше половины осталось. Живи, живи. Нет, они за мной увязались. Вс ⁇ отстали. Вс ⁇ есть дрон. Давай иди бой, Десять секунд и дроны будут. У меня уже есть. Окей, давай. Угу. У меня уже три Сейчас Четвертый будет, каждый. А, и, блин, как с пушки дал. Четыре кило. Короче, дроны это сила, если играешь в команды. Я тебе могу сказать, у меня друг, знаешь, как его тима собиралась? Четыре человека. Ч... И, и четыре соколов у каждого. Я Подумайте. сокола в редком случае использую. Если уже понимают то что меня хлеб знает куда кидает, я у меня сокол один. Ой, сокол, как его, бля? Ясреб вот который я же старше. Я уже отдел нечего беру его ставлю и все. А так все время на сокол гоняю. А вообще охота, конечно, филин, но филин надо с дальнего расстояния и все время рядом быть. И вылезать только потом, когда уже замес начался, потому что у Поехали, он подоботый. Поехали с левой стороны, ближе к народу, чтобы замес был. Чисто, короче, именно они брали соколы. Я имею в виду то, что ты представишь, 12 соколов идут так где-то на трех тысячах омах. Да, да, да, да. И разносят просто. у я назад. О, все, теперь можно идти вперед. Да вон это можно в толпу ехать просто, и все. Нет, 3 просто я один поехал, и поэтому начал... Ой, приезжайте сюда, вот их полно тут. А дроны уже все почти... почти У меня половина есть, что. У меня мик... 5 секунд. Бля, на мне, на мне с пушкой, сука. Ага, косой. Баклам, да? Сейчас я во главе. Сейчас мы лошадьную будем с далека стрелять. Да нахуй надо, да? нет, лучше на дронах, поверь. Это все а хуйня это все после блять. Сюда иди, блять. Сюда иди. Сюда иди. О, лучше дрона оставь. Это все хуйня вот. Да, дроны это блядь. вообще легкие деньги как бы, по сути, легкая игра. Потому что эти пушки, пулеметы, дробовики это, это блять, туфта, на самом деле. Дрона не бегает, да. Он он минус, когда ты попадаешься против ботов, они сразу тебе дрон сбивают. Он вот здесь за КАМАЗом стоит. Да, у меня откат нажал. А, у него Домбо. Он суицидник, суицидник, убрысь, Фу, брысь! Э, блин, а он мне все оторвал. Ну ничего, живи хоть бензина получше. Это уже победа. Че, он ничего не сделает? У меня тем более дроны есть. Пойдем, пизданой его. Сразу бой нажимай. Mm -hmm. mm -hmm. Пока времени есть. О, oh, у меня уже бешеный почти восьмого уровня. <coughs> <coughs> а вообще сколько вы играете в Crossout? Второй день. Я с 16 июля и уже почти 30 -й. И водитель у меня с китайцев тоже. Ой, стой, стой, стой, куда мы стартанули? Куда толпа и поедет? Туда за ними едем. Вон на левую сторону пошли. Я вот играю так. чуть больше двух недель. У меня второй день и мне пофиг. вон назад объезжаем, чтобы за нас за нашими ехать. Кто-то был как мясо, там деду. Второй пофиг. день и уже две редки, да? детали вот он вот он разберем прям толпой у меня дробовики смотри похуй кто убьет О, блять все съебался отсюда сразу вынесли моих дронов у меня один остался тоже сука вынес а вот у марселя повезло у него все дроны спокойно работают меня тоже вынес ну, просто катайся чтобы бензин хотя получить поехали на захват отвлечем их вообще Основное она может на, а, на нас тут тут двое. мы сейчас два их загасим мы пойдем давай да у меня дронов нет я еще как мясо поехал так все Там Едем, едем. К не на торопи взрыв нам на базу поехал давай давай давай. а что надо просто на... у обоих дронов нет у меня Мочи. через 10 секунд только не вообще у вас целое имеешь в виду нет потому что нет да, вообще да, да, да. У меня Леонт... им, у меня чисто дронов забивает, но не посадочные их не вот эти модули. а Все сейчас наш суицидник уничтожим. такое такой крад, короче, тут тут два, чтобы тут два суицидника. Давайте ему в четыре. я не <связь> еду. Ай, короче, ждите меня через пару лет, через пару лет доеду до базы разве без задних колес. У нас, блять, последнего тут. Это все, нему все отбили на. А, еще двое вообще-то. Да, да. А, я нашел еще одного. Вижу, вижу, а вижу. Вот на базе у нас. Еще на это сейчас доберут они. У него стволов нет больше. Все, победа. А этот дурак просто стоит, толком не стреляет. И сейчас поможет. Все добивать помочь. его там? Да то да, блин, он все мои киллы забрал, Марсель. Минус блядь. Он Поверьте, все мои силы забрал. Взводись играть, это не важно. Главное, чтобы убить команду и все, вообще похуй. И вот я вообще за ними не катаюсь. Главное, Прикол, Прикол в том, что я вчера, по моему времени, в 3 часа ночи сбросился, я уже 150 тысяч набил. Опыта, уже набил. Мне сейчас 40 тысяч, и я опять апную. Но, блин, ну, как я сегодня почти полторы тысячи бензина просрал на левиафану, <со Odell> и так ни разу не выиграл, блин. Лол. Команда просто по вообще ни о чем. Больше погнали со мной под... А, блин, не, не получится. Я свои другие... Дружбы... Да куда он, а ну, стой, стой, стой, ждем на базе. Сейчас где я вот они появятся? Я так уж придется попозже. Нет, я на продажу, высылал четыре с половиной тысячи бензина. Меня махом все выкупили. Поехал. Вон на середине. Вот здесь, есть вот по прямой. Кто-то стреляется там. Я же говорю, скупаю по дешевке, подороже продаю. Знаете, что нам надо? Нам радары нужны ничего не надо на самом деле, это лишь не Надо на базу возвращаться. Вот этого да добиваем, да на базу возвращаемся. Лучше вернуться, потому что никто не вернется, блять моему опыту, блять. Все забит. А Дима что там делать Я, короче, откат сделал. Не, на нашей базе Потому Пытай. что если я заеду, у меня дронов не будет. Там двое. Там. Стой, стой, стой, ждем. Жди, жди, все жди. Все жди. Появится, я отключил. Да. Скажешь, как будешь готов. Давай к нам потягивайся Залетим. За мной двое гонятся. Поехали на базу. На, на нас вроде поехали, сейчас сбиваем. Вс, типа. а а, -а. один крово. Режет, блять, сука. Я дым. У меня дым. Дэня ру. Вс, есть. ID на кафе. Ждите есть. на базе. Все раскатали мы их тут. Давай на нас мани их просто, пусть на нас въезжает. У меня откат все. Уезжаем откат. в ответе. Уезжаем наверх. А все победа. Я че-то не заметил, потому что нашли. Блин, мне ничего не дали. Также ждем или бы с основной массой едем и все. Чего кто куда поедет? Короче, за мной. Здесь лучше сразу на базу идти. Да блин. Дура. Идем. Да поехали на середину, они туда поехали. С основной массой. Ну давай, но ну, мы солемся. Типа. Надо чтобы кто-то танковал, понимаешь, с этим крафтом. Надо да вот просто Ребят, танковать ну, не вот, получится, но да. вы хотя бы старайтесь кружиться вокруг врага. Вот я, допустим, когда пытаюсь чувака закрутить, у меня рука устает вот, мышку в левую, в правую сторону крутить. Я ее чуть ли не на 180 поворачиваю. У меня уже рука там уже А Там болит, до местности ведения не хотите? Сразу раскатаем. Пока они на тех отвлекаются. Да легче ну, просто попытать ба части базу взять, а кто захочет сюда заехать, отбить базу. Мы просто дрон выпускаем и все. Главное, чтобы никто не заехал И еще прям врезать Возможность Просто с этим крафтом Надо только с толпой ехать Ну, кто танковать будет а вчера мы делали вот два моих крафта, и один там, у нас танковал. Но у него такой крафт охуенный был. На ближний бой чисто у него был. Блять. Его даже разбирать не успевали, просто валили, и я тут еще резу. У меня, знаешь, вот ты нам дал крафт, да? У меня почти точно такой же крафт, кроме переднего бампера и двух этих э лезвий. У меня впереди, короче, скосы стоят. Вот. И прикол в том, на всякий случай я эти скос спасал, чтобы меня в лоб не убивали, и на всякий случай, чтобы можно было, если получится, если фортанет, чуваков либо подкидывать, либо переворачивать их, короче. А вот эти вот косы, которые по краям стоят, они, если врезаешься, могут колесо нахуй отпилить. Легко. Или подкинуть противника. Ну, Это может тоже, быть. Она... она подкидывает вот эту вот раму сейчас передняя, которую у меня сейчас есть. Слушай, а как ты чертеж скопировал? Чёрчёшь? Да, который ты нам скинул. Как его копировать? Эх, хуй знает. Ну, я просто нажал мышку, там было. это написано, что скопировать. Ч, ждем куда это поедут? Да и за ними. А, нет, здесь эта карта маленькая. Здесь равно все равно все на середине встретятся. Нам надо держаться на, на, нашей, ехать, чтобы, на нашей На нашей стороне держаться. На нашей стороне вот на этом узком месте, потому что там по правой стороне где чувак один, там могут прорваться и жопа короче будет. Пусть на них нападут и мы поможем. Они тут перестреляются, пока не лезем сами выйдут. Камикадзе у нас все. Да вот. И все им пизда вот этим Объебались именно. Смерть смер смер с небес получил. Какие-то, блядь, пушки брать, нахуй, лучше дронов взять, да, бензин фармить. Халявные деньги. А еще лучше, знаешь, что взять? Четыре аккорда и просто им разносить. Да это хуйня, поверь. Не знаю, я аккордами не люблю. Дрон он точный, блядь. Он в кабину бьет, сразу. это ты как ездишь. Меня нахуй. оставили без колес. Мне откат. Еще нападаю. сразу. уже двести Не, вообще идеально было бы, если бы у нас была тим из четырех таких крафтов а что, 4 можно добавить ну да да а, можно максимум 4 игрока вроде спать серьезно да хуя <связь> один <связь> чувачок есть на примете но он блять пока не отвечает у меня Слышите? тоже есть но он пропал на неделю <связь> мы поначалу с ним играли чисто только на дрона здесь короче вот в рандоме да, мне в виду здесь четвером можно вот, где мы сейчас катаем тут за металлом да если а не ошибаюсь везде четвером по можно кататься везде на этой карте везде. рядом с мостом вообще жаться а мне вообще бесполезно теперь играть за металлом у меня лимит из а у меня тоже лимит но я бензин фарм ну, вот ну. давай давай поехали вот этого раскатываем сразу два их раскатаем сейчас да, пиздаем. Да, на убийство так неплохо. Все, поехали быстренько наверх, пока дроны есть. Еще успеем. Вот здесь что есть, чувак? Я Марсели толкаю. Ты сбрось меня а. или че Помогите ну, мне, шоу? на мне, вот пикап один. А на нас двое. Блять. Он меня сбил. Недобито он, пиздец. Двое там тоже. он а, чё, это вот этот тебя сбил? Да, там сзади ещё он, синий. На... Чисто тараном сотку ему. Не добитый, А чё, у тебя нету, не Блядь. Да. Я, похоже, сейчас сдохну тоже, заберу его. Блядь, не успел. Надо было развернуться, просто всем надо ехать толпой, вот. Это я отделился, блядь. То, что того убегал. Ладно, захват, база наша. Тем не менее, блять. У меня со связи как? Нормально все? Да, пойдт. Шумов не поверю, Шумов нет? Может импульс поставить? И да чисто... Нет, ты вчера уже пытался с импульсом играть. И с импульсом, нет, и с так... так чисто сзади вас ехать и уже с импульсом их расстреливать. Да, хуйня это все, поверь. Дрон сам вот, блять, пиздатая хуйня. Я вот когда покатал, это вчера я, короче, начал играть в эту игру, да, я сначала в них выиграл, у меня вообще другой ник был, потом подумал, надо бы дронами лучше, гайд посмотрел какой-то, и реально вот я купил первым делом большую бочку, блядь, потом докачался до скитаться быстренько, блядь, и все, я купил как дрон и купил вот сразу чисто на них я катать, поначалу нет. на всяких разных пушках ездил там, что можно было, потом что да, вы думаете, дай-ка я дронов попробую, я люблю такие стойте, вещи, стойте, когда стойте, за тебя полностью стойте. работу выполняют и все, и стахнул? меня не остановить, я ждём, чисто ждём, ждём, на ждём. дронах езжу обычно я здесь стою, жду когда замес начнется да, ждем, ждем чисто Давайте вон с правой стороны там замес похода, они там что-то скучались. Покажите... Ты мы да. Вот, то а здесь наши, потому что... -то мне... На нашего быть в на нашего бычья. Тут, короче, трое. Мне как бы помощь нужна. И где вообще? Я вот тебя вообще не вижу с другой стороны поехал. Не стой. Я же сказал, справа. Рядом с Марселем потом да. началось. Они четвером на одного нашего напали. Да, один не катайся, вот лучше. Вот в трой надо ездить. Вот насправу нас поехал, двое к цели там. там. Куда-то пропал. Ну я здесь. Ну ты стоял там, где у нас миссия началась. И куда-то пропал во время миссии. Как началось? Ты готов, блядь? <свят> <свят> это вот эти на меня напали, а это они мне придили. Да? Да, я думал тут втроем только можно, нихуя. Что-то не узнал. Не, а вообще, если бы, наверное, в рейдах можно было больше людей, то, наверное, и в можно было бы побольше слайд. Все, прям так же в объезд едем, прям полный объезд. и Короче, погнали. От... Давай ехать. Стой стой, стой, стой, стой, это подождем, чтобы не отделяться, а прям толпой ехать близко прям. Тут дроны кучно били. Все, поехали. все заносит? Э, да барсель. Да иеб твою мать. Давай нормально ехать. что ты делаешь? Отъедь назад? Ну ладно. Поехали. Вот мы сейчас время проебали. до хуя ты понимаешь? Вообще-то наоборот для нас мы его выиграли. Ну... А пока противники поехали, миссию устраивали. Да мы можно за... сами заехать, понимаешь? Как бы похуй. Ну так нас меньше вариантов убить, потому что пока они будут заряжаться. Опа, один со стрит-дейдом. Паш, ты мокрый, уйди, вся капли. Ты и то холодно, уйди. О, наверху стрит Не один. Вот на, на флаг заезжаем, захват уже. Пять секунд. все мне откат. Мне я хотел тараном, блять. Смотрите, с пушки стреляет. Я хотел таранить, а этот говнюк не сбил. путь куда нафиг собрался. путь куда? 40 тысяч а я сейчас, я сейчас А давайте к ним поедем просто в зад. Чуть, чуть прям подождем. троем прям. Вот здесь вот ждем, у камня, и едем, потому что сейчас подождем, чтобы к нам приехали. Может кто приедет? А мы не справимся в с, Если одновременно нажмем, справимся, над вот одним, поверь. Ты у меня тем снимаешь? более дольше а, они держатся. А вся команда... Это ладно, мы с Марселем тогда... Один. Да я имею в виду, стой, ты имеешь в виду туда залетать. Сейчас подождем, говорю, пока не уедут, и по одному их будем снимать. Вон они карабкают, все, ну Вот это, в четвером они наверх уехали. Да, все, вот снизу едем, вот в Ладно, пятером, пятером наверх они уехали команду уничтожили. Я пятерых, он троих. Так Я тоже вчера говорили, чему удивляешь? Только Марсель еще последний. Нет, у меня телы валяются. Сверху Прям куча поддержки. Я неудобряюсь рядом с врагами ездить, потому что дроны они стреляют в тех, кто рядом. Замок. Он все разбирает от спуски. Все. Оппанки, сори, тебя один удрать решил. А, тут еще один лол. Поднимайте меня, чуть упал. эй, куда уехали? Я то упал, еб твою. Бля. Без меня тогда. Едьте на захват, ребят, на флаг там что сейчас прибим. Я думал Марсель тебя подыми, поэтому. А я прибеги его не увидел. А Марсель только потом увидел. На флаг едьте быстрее, а то сейчас захват уже подъеду. на секунду. Не, не, не, не, не, ну нафиг. тут вся команда их не. А воюй я... до конца, а... воюй. Можно? А... А, Ой, я его бою. До конца, до конца, я вот еду уже. Можно завалить? Нет такой перевес был, блин. А тут у кого-то рык. Все, подъехал. Блин. Может вы спасете, мне мало хп, а они еще на меня. А, вот, все. Тот взял, блин, на меня нацелил в говни. Ай! Послушайте! Блин, пьт. Вот, извини, друг, как пытались. Я так старался, чуть ли не скажем целоваться. Конечно, я на третьем месте, вы двоем на первом. Да это плохо вообще, честно. Нет, просто есть задание, когда надо выполнить, как бы сказать, быть на первом месте. Не, нет будет. этих заданий. А, это да. в разные места. я. Мы также ждем замес. Стой, сюда, сюда, в середину. Сейчас в середину поехать, сейчас там как всегда в середине замес будет. Поехали, да. Там уже Хорошо. поехали два. Ну все поехали. Как раз вот уже Марсель доехал. Все едем в Сиренку. Кстати, Марсель, помнишь, как мы вчера играли? Чисто вся команда вражеских. Мы просто залетаем и разносим. Сзади, сзади, сзади он был в туннеле. Вниз, подайте. Вот ты, этот толстый тут. Блядь. Ого! Пушка надо мной прилетел. Блин, бонец. Мне пизда. Спасайте. Сейчас, мне бы себя С... спасся, от ч... этого пушечника. Так, где? Я без дронов. Все, есть, я добил. Барман. У меня один дрон. И то откат, блядь. База. У меня откат. Я на базу Дом? еду. Давай, давай. Он сейчас долбанется еще, блядь. Бахни, стой, не приезжай. Ой, больно. Он мне одно хп отнес. Спасибо, у него там эти. бур-бур-бур-бур-бур! Я бур не заметил. Что? Бах, дай бабушке телефон. Зна знаете, что раздражает? Когда, блин, игра долго жду, жду, жду, она как на зло, как я захожу на рынок, запускается. А когда за... больше загружу. поехали отсюда вот. Она может минут пять идти. Загружу. Прям в объезд, видите? Нормально бы сейчас. Можно и втроем, блядь. Мы и Марселес забыли, он там в кучу Да тут не было. -не -не, сейчас бой завяжется, он как раз сейчас с новеньками дронами, по идее, добьет их всех. Так, ну, да, двое, пятки. Сюда бы еще и не виз. Да, вот инвиз не хватало. У вас есть инвис? Нет, стой, нет. не заезжай туда, не заезжай. Просто, пусть сами сюда едут. не вон сами уезжают. 7-90 мы сюда. Вот, да хуя их пиздец. Давайте а отступим, я... нет. Сейчас разберут нас. На, я сейчас тараном буду. На, нафиг. О, фу, ха. Вой, зелного разбираем, да, да, давай. давай, давай. Все, меня прям... нет. О не, я пошел отсюда. Все, все, будем на захват едьте. Не откат. Захватывай. Да, ты захватываешь вообще. Наш тимбилл пытался меня убить. По мне зачем стрелял, хотя взади было 4 противника. Спасите, горю! Брысь, брысь, брысь, начинь! Брысь, брыз, брысь, Я горю, я, я. горю. Вон как раз последний двой оставили. А в смысле он по мне стреляет? Да, бордел Перестал по мне стрелять. Все победа. В любом случае. <свист> я предлагаю здесь подождать, потому что здесь на этой карте почему-то что-что меня захватывает базу проигрываю. <свист> а нам чисто захватывать базу? Погнали, за мной налево. Сейчас опять к нам, ну давай, смотри, сейчас приедем скорее всего из-за захвата базы. Лучше подождали бы. Сама по себе карта большая, поэтому... Стой, стой, стой, нам не выгодно, блять, нас разберут, нас танковать некому тут. Тут один он, и то сзади едет. Не валик так ехать, эти горы. А они сейчас все поедут на середине? Большинство... Да давай. не факт. Это, это, что за, это что за сосиска? Хотите, хотите поугарать? Тут челик с высоким помом. Вот видишь, они все приехали, видишь, твой косяк, я же тебе говорил. Разберу а, всех, а блядь. Что... Челик, который меня прибил, у него чисто самопал. Да это без разницы, понимаешь, я тебе говорю, танковать нечем у нас. Крафт не тот. Это тот, который надо с союзниками ездить, чтобы валить их, как добивание. Видишь, мы я все буду... сплелись, это бред. Я ну, хочешь, бери танк, щепух. Просто это, блядь, я толку не вижу. Нам просто, знаешь, какая-то стилистика игре этого крафта? Надо просто за всеми ехать, пока они там борются, блядь, ты просто залетаешь и активируешь. А они добивают все, как поддержка основная. А так, по одному нам ехать втроем это не варик, понимаешь? И вся команда, же и вся команда Ну, потому что поддержки у них нет, они бестолковые, видишь, они на них отвлеклись, они, по идее, удар берут, а вот пулеметов у них нет никого. Они друг друга вот. Сейчас по-другому сделаем. Это без, бесполезно так делать. Вот и все. Ни одного никого не убили. Пиздец. Планируем б... предложение. капец. Вот вчера капец был. Марсель, помнишь, чем вчера был? Трансформер да да они полночи там катали Ой, сейчас за мной едьте, короче все тут подождем сначала Слушайте, а может тоже соберем трансформер не зачем да не фигня это то есть то есть ну куда вот поехал опять все разберут же блять подождем немножко надо за основной массой просто ехать вот в середину поехать. на, на этой карте да понимаешь, мы как поддержка, еще раз говорю, нам не танковать ничего нет. Короче, мы саппорты вот. Да, да. Играл ты, в дот, Вон ты его, Замес вот. есть. Все, вот активируем, и все, видите, они пока перестреливаются. Мы помогаем им, блять. Все. Просто нашего взял как щит и толкаю. Блядь, меня валит, смотреть на, отстрелил я, фу, фу, свой, фу. А я подкину. поехал вовешь вот я говорю же да вот ты прав мы как саппорт то чисто ебашим, башен этим он отвлекается а то что мы по одному бля катаемся это без, без толпы вообще. Сорвали. меня убили потому что бы тронов не было что не сближайся к нему блядь. Смотрите, те же игроки с которыми мы в прошлой катке играли теперь они посирают да, да, потому что мы хватает. вместе поехали за это да. лол у нашего тиммейта мэрика коро... коров вирус все вали на захват, лучше если мы есть у тебя разберет а сейчас разберет самопал. Давай, давай, давай. У него один плюс, то что он быстрее... Так бы снимал вход догнал. Сейчас тот... И этот... Тот нашего, потом приедет... Вот, и... давай, у дронов дронов. Все, а, им, пизда. Нет. А, вот. Есть, он не успел нет. дронов уничтожить. Воу. Вот так и действуем за основной массой, как поддержка. Минус 6 пойдет. Ну, блять, эта карта такая темная, ни хрена не видно. Да. А специально это специально сделали? делали? Ой, это котик за нас. сейчас. Можешь его в пате позовем, котика? Нафиг нужен. А, у него 2000, да? Донат. Не то, что донатинг. Не, я про другое. А ну, у меня вот есть... Как, вот как минимум, наверное, уровня 20 -го. Это минимум. Да и похуй. <связывая> Все, также едем в обход. В тот. <связывая> Блин, я застрял в колесе нашего союзника. Вот, давай, врубай. Сверху едет один. Есть, дальше, дальше едем. Там еще двое. А, не, нихуя туда не едем. Спрыгивайте <с lassen> вообще вниз. Спрыгивайте вниз. На, на захват едем <с> и все, да. Ну захватит вся, кома вся команда. Пять человек. Да. Ебать, они тут пятеро нахуй. Едьте сюда быстрее. Сейчас дроны закончатся-то. А все, у меня закончилось. А я, а я пока... У меня еще действует. Я Нет? уехал пока. Ты Если видел, дроны закончились, уезжайте. Ты видел, что они сделали? Они меня зажали двоем и просто расстрелили. Блин, один суицидник меня уничтожил. Все да хорошо. брать мститель, если у тебя машина легкая, переворачивает блин, быстро. Видишь, кому-то кайф. Тем я угад... Слушай, Марсель, помнишь, что вчера было, когда я пушку взял? Бревномет что ли? Так, ж тут ждем, ребят. Помнишь, ты каждые 5 секунд меня переворачивал после каждого выстрела? А, вот так я и стояла потом рядом с тобой. Я тебе говорю, лошадка собирается предназначена для этого. Поехали на завод с основной массой. С двумя поехали. О, вот. поехал, не тормози. Мне кажется, все нашего хихи. Вот. Сейчас вот троем... Давай этого ждем и поехали. Все, поехали. Вот за этими едем, давай Ага, все. Поехали, у котика как раз этот, Блядь, что делаете? Добивайте его. Ага, все, вот здесь готов. Зеленого надо добирать. О, о, Спасайте. Я танковать Ставь. долго Ставь. не могу. Блядь, все эти сбили. Дронов нет, короче, у меня вообще пустой. Короче, да, и я не я на заход поеду. А тут Челик с вектором не бегает, и мощная фигня. Блять, меня зажали на. Ладно, пойду чайник пока поставлю, вы пока воюете. Давай. А у меня дронов нет сдох. да? Ебать, тут блять. О, малыш б. Бам. Слушай, а он неплохо танкует. Единственное, у него минус, знаешь, какой? Как да, у меня да, мало худопас. А так. знаешь, какой самый имбовый? Скорее, что? не дрон, а колесный дрон. Есть один такой дрон, который пускает ракеты. Вот против него будет жопа играть. Филин, что ли, его здесь не кинет к нам? Не филин. Нет. Я колесный дрон говорю. А, этот. Он, во-первых, да. едет. Не... Я знаю. Он едет так уже, сам. Ну, как машинка ездит. Да. Некоторые берут вот, как мы, только вместо дронов, оба вот эти на колесиках. Ой я а Опять у кого он есть? Я сейчас, короче, куплю себе контейнер. Зачем? Эпик. Не успел. Сейчас купил эпик, опять. Так <связывая> ты же Вот здесь сейчас. Не будем так делать, блять. Ну, просто за основной массой поедем и все. Ну ладно. <связывая> Не просто есть, когда. Они просто в середине едут, как бы. Вон трое, поехали середину, поехали да, этими, да, этими. Давай, давай. Вот за этими поехали в середину. Бам. Слушайте, знаете, какая нам краска нужна? Красная, белая, синяя. Синяя есть. Приколок, там? Что? Красную, белую нам еще. Не знаю, я не патриот, мне вообще параллельно. Мне тоже плохо, Угарай. хотя его на пушечку. Путь куда? Кор... О, кстати, О. наш старый темейт корова вирус. Да-да, вот его хуярим. Кстати, мощный танк. Минус. О, Все, возвращаемся на базу вообще, на нашу базу. то никто они... не вернется а вот почти вся наша команда уже на захвате <свист> мне кажется мы не успеем доехать захвате не <свист> у меня дроны откат просто нам главное в круг встать именно я не успею доехать до до нашей базы захват, видишь? давай танкуй, танкуй его вот видишь, только доехал, все победок. Ой, я даже убил его. Но не засчитаю. Опять властелин этот, блядь. Вастелин колец, так, куда сейчас поедет наш интерес, смотрим. Сейчас после этой игры будем. <coughs> буду на удачу молить. Лишь ну, бы я нормально выполнить. Дракое. Да, да, вот я контейнеры, даже стримы смотрел, очень редко выпадают нормальные. Там надо, блять, а их полно купить. Там стопроцентный эпик, просто есть всякие эпики, которые, как бы сказать, галимые, которые уже все Фиговые, сами по себе. И есть нормальные. Я не знаю. Я вот Например, все контейнер. Вот знаешь, что мне вчера выпало? С моего вчера? первого контейнера. Идите сюда ко, ко мне, эти буквы. Импульс. Гранатамед, импульс. 190 залпов. у него там один урон минимум 60 ценового выстрела Без... он добьется колеса нету блядь давай потом поговорим вот когда по собой я думал лучше в бою значит игры заморачиваться у меня откат половина а -а -а. у меня как раз дроны есть вот если не я а просто от вас отлучился не... двоих разнес так на да. колеса блядь нет, я вот, не маневренный. Ну что, толстяк, блин, опять? Че все с толстяками пользуются? Не знаю. Бессмысленная хрень, особенно здесь, блядь. Знаешь, я тебе скажу, вот на, на пяти кадрах у нас будет. Там будут огромные громилы на тяжелых корпусах. И у них будет толстяк и увеличенный эпик боезапаса. Не знаю, я там пытался на дронах играть, я просто тупо стоял, жалко, пока пол команды не останется. Я в натуре просто ездил, добивал всех, кого можно было. Но, блин, из 10 игр, 4 я выигрывал примерно. И был в живых, но это маловероятно. А там же самоводящие сюда... ракеты, всякая хрень. Так что лучше на кататься. Слушай, мне мощная штука выпала. Знаете, что выпало? Уравнитель. Так, а сколько он на рынке стоит, уравнитель? Нет. сколько тебе служить ты еще? А? Чувачок. Чего? Чего говоришь? Я говорю, сколько тебе служить ты еще? У меня у меня контракт, мне еще 16 лет, и я на пенсии вообще. Не похуй. а, -а, -а Все, я понял, друг. Давайте я вас прикрою миниганом. У меня выслуги, четвертый год пошел. Я в 18-го году послужил. У моей тоже там чувак по контракту хуже там оптимальный платим. вариант самое смешное то что вы теперь не можете без перерыва стрелять а я могу почти все время давайте я вас что, дать на захват вообще повезем Сейчас. о макс 73 вот этот попадал попадался мне уже Берем, берем заход. Откат. Да, тоже откат. Блять, не успеем. Прикольная штука. Не успеем, короче. Еще вязайте, чтобы не заехали. Вон здесь, он слева. Ну, Ой, ладно, я, кстати, добавил. <свист> я сейчас меня зовут. Давай. Давай пока без него. Чем постоит? Подъедь еще. Че, да, подождем, знаешь, как туда не поедем, тогда двоем Подождем, куда основная масса поедет, и туда поедем. Окей, okay, окей. Okay. А, он дронов убрал? Да он лучше бы дронов оставил. Ты лучше дронов бы оставил. Уйди. Это тебе помогает. Какой помогаешь, уйди. О, сейчас пиздец начнется. Короче, я сейчас в магазин пойду. Пока с группы выйду на время. Окей, окей. Хорошо. Всё. Здесь есть смысл в обез поехать, слышь? Снизу прям объедем, чтобы нас не спалили так сильно. И прям выйдем. Там пока заедут сейчас на базу. А, нет, там в основном, да, сейчас в спину заедем просто. А я сейчас чисто просто там... Сука, а наши смотри, все сидят тупо, блядь. Никто даже не думает заехать. Заезжаем на захват, короче. Блядь, я активировал, ничего. О, с пушкой хуй. Он толстый, кстати. Да-да-да, я его поднял. Блядь. Набдон не понял. <связи> Все. И... Не пизда. Или нет? Давайте с Миника на нафиг Вот если бы у тебя дроны были, я думаю, больше толку было бы. Блять, на мне, на мне, на мне. А я и так нормально с еще один остался. Сам я, Ты понимаешь, от меня сейчас больше толку, потому что я им пушки сношу. А у вас именно целится в кабину. Вообще, по сути, дроны у нас тоже как бы оружие сбивают. Если они оружие делим. сбивают только если они будут на пути к кабине. Прям на кабине стоять. Вон встает, Да мы уже все выиграли. Да пух. Ну вот. Я, наверное, тоже сейчас с магазин схожу. Вс, я в магазин. Вот а и косарь очков заработал. Отмен я отмен. тоже пока выйду. Как в игру зайду, я в игре напишу. Я в, за энергетиком схожу тоже. Ладно, хорошо. Если сейчас я, я выходить, приду. Перезвоним из друг другу. Друг другу перезвоним и сейчас. Да-да. Давай. Ну, всем спасибо за просмотр. Вот так вот. И играет на дронах. Единственное, что повезло, то, что если у вас есть команда, тогда ладно. Можно так поиграть. Команда из трех или из четырех человек, допустим, на дронах. На двух команда из двух человек тоже можно. Но видите, как у нас получается? Из 10 игр, допустим, из с 12, и в игр мы две проиграли. И то почти случайности. А так, в основном, победа. Сами видели, сколько я бензину оформил. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.